сам бронет 0 литр или опять опять подписка не подписан ну что 3 и восемь и 8 и подписан 32 процента давай подписано берется хотя бы семьдесят и место не подписан десять десять э, нет один <как> ноль давай сделаем это Дай мне телефон, пока